Всем доброго дня. С вами смотрючек Лёха, и сегодня у нас необычный ролик в недостроенной мастерской. Сегодня будем делать обзор на шуруповерты. Ты будешь сравнивать маски и видео? Еще лучше. Пушка. Ладно, убедил верни кота. Итак, наши участники ⁇ DCO DKSD 12FU, вихрь DA 12L2KA, Пит, PSR 12B, Interscoll DA 12R02 и Redirk RDSD 10L Drop 2Y. Так, ну с названием мы ознакомились, теперь посмотрим, как и в чем их доставляют. Теперь у нас будет шоповерт вихрь. Теперь у нас будет шуруповерт в вихрь. В маленьком емком кейсе. Внутри кейса с инструкциями. Сам шоповерт, два аккумулятора, зарядка и даже битодержатель. И если у вас вы богатый, тут можно что-то еще поставить, смотрю. Следующий у нас деко. Так, что это? Как это? Это что, базовая комплектация? Так, наличие кейса не обнаружено. А, второго аккумулятора я тоже не вижу. А вот биту положили. Зарядка есть. Шоуповерт есть. Скромненько. Третьим у нас идет компания pit так кейс уже побольше инструкция шуруповерт два аккумулятора зарядка наличие подставки под биты и тут даже самые биты появились уже прогресс Так, следующий у нас идет Интерскол. Наличие кейса, инструкция, два аккумулятора, батарея, сам шуруповерт. Подставка подбиты, биты, и тут даже появились сверла. Я думаю знаю кто будет у нас на первом месте. И последний наш участник это Редверк. Не знаю, что это за компания. Пока еще не знаком с ней. Наличие кейса, инструкции, шоу поверт, два аккумулятора, зарядник. Ого! Битодержатель, также сверла. И биты здесь попрочнее, чем в предыдущем случае. Один из самых, скажем так, укомплектованных кейсов. Ну и по первому взгляду могу сказать, что... У DECO точно минус, потому что отсутствует банально даже кейс. А, а вот Interskoll и Redwerk поставлю наоборот плюсики, потому что у них самые большие кейсы, там можно напихать много всякой мелочевки, и они более-менее, точнее более чем менее, укомплектованы остальных. Там наличие бит стартового капитала, говорится, при покупке, и наличие сверел. немного паспортных данных здесь все практически одинаковые все в одной ценовой категории и все с 12 вольтовки кроме Redver Redver 10.8 заявлено первая скорость у всех одинаковая плюс-минус 50 а так она в среднем 400 в минуту вторая 1400 также плюс-минус 50 ну там погрешность и так далее у всех тип аккумулятора литион, емкость полтора ампер час количество аккумуляторов у всех по два кроме деко у них один и все заряжаются где-то один час. То есть все максимально приблизительно одинаковые. А теперь углубляемся вглубь. Следующее сравнение будет посвящено верхнему переключателю скоростей. Для меня это очень больной вопрос. У меня два поверта. Я два их за три года уже убил. Вот эта часть у меня не держится при сильном давлений на то, что я закручиваю, бывает затвор произвольно сползает вниз и приходится сюда подставлять там спичку, пластинку поэтому требования должны быть, чтобы это был максимально жесткий пластик и сама кнопочка была максимально трудно переключаема но не чтоб скрипело итак, погнали компания Пит. ну, видно, что дешевый пластик, сразу минусик Интерскол. Видно, что пластик хороший. Переключается довольно тяжко. Редверк. Пластик хороший, очень тяжело переключается. Это точно плюсик. Вихрь. Легко ходит. Пластик, ну, тоже черный, но на вид он какой-то такой. Ну. Так ходит легко, сразу ставлю минусик, деко тоже ходит легко, тоже пластик, как у пита видно, что дешевенький. Тоже минусик. По итогу Интерскол, Redwerk плюсики. Следующие у нас типы патронов есть двухмуфтовые есть одна муфтовая преимущество, конечно, у одна почему? потому что если взять двухмуфтовую ставить туда биту и одна рука у нас занята то второй рукой мы до конца никак не заняем, она будет прокручиваться видите а вот в одном муфтовом стоит система блокировки поэтому взяли, вставили одной рукой и затянули Оп, и все. И он встал в блокировку, закрутился, все, никуда не денется. Также удобно одной рукой раскрутить. Это, возможно, мелочевка, но когда вы работаете, это прям очень напрягает. Поэтому одна муфтовая, блокирующаяся, есть только у Редверга здесь и у Интерскола. Не будем уходить далеко от типа патрона, нас еще интересует муфта, а именно количество скоростей. Компания Пит 18. Компания Вихрь 16. Компания Деко 18. Компания InterScall 18. Редверг. О! 22. Ничего себе. Мощь. И по итогам предыдущих сравнений, плюсики получает за хороший патрон с блокировкой у нас Интерскол и два плюсика у нас получает Редверк за то, что патрон сам блокирующийся и муфта на 22 скорости. Следующее сравнение у нас это удобство. Когда шоуперт разряжен или заряжен, неплохо было бы узнать. В этом помогает индикатор, который присутствует. Вот тут мы видим, что интерскол неплохо бы зарядить. Итак, у кого он есть? У интерскола, у вихря, у деко, у редберга, а у Пита его нет. Поэтому мы не будем. Всем ставить плюсики, просто поставим один минусик компании PIT. Фонарики у всех есть, все молодцы. Все думают, что нам не хватает света, поэтому никому ничего ставить не будем. Следующий этап нас интересует аккумуляторы. В первую очередь это будет безопасность. Вот данные три аккумулятора, где контакты открыты. При транспортировке возможны неприятные последствия в... Ну, таких окислении, попадание всяких деталей. Это касается в том плане, когда у вас такой аккумулятор находится где-то в кейсе, а тут еще у вас куча гвоздей, саморезов, там, проволочек. Если 0 с плюсом соприкоснуться, ну, скажем так, будет не очень хорошо вашей батареи. Поэтому... Это минус. Плюсики поставим Интерсколу и Редвергу. Но это не все. Второе. Когда заряжается аккумулятор? Так, сейчас возьмем живой пример. Допустим, компания Вихрь. Включаем. Наш блок горит. А вот заряжается ли батарея, а я не знаю. Соответственно, у компании PIT такая же проблема, у компании DECO такая же. А вот у Interscola и Redverga, они это продумали. У них здесь есть индикаторы, что зарядка идет, либо зарядка завершена. Сейчас я это покажу. Зарядка идет. Зарядка идет. Я вижу сразу. Поэтому еще один плюсик Редвергу и Интерсколу. Также неплохо бы было разобрать каждый шуруповерт, посмотреть внутри какие начинки, какие платы, какие комплектующие, моторы, двигатели, пускатели, все такое. Но делать я этого не буду, потому что после разбора какой-то конструкции у меня всегда в конце один итог. Поэтому, чтобы не вскрывать инструмент, потом не бегать с больной головой, откуда лишняя деталь, это а вдруг он еще не заработает, просто в интернете есть люди, которые специализируются на ремонте, взять их готовые данные и просто ставить таблицу. Ну, в принципе, будет и честно, и субъективно. У тебя бесспорно верим. В принципе, все сравнения, которые можно было сделать без механического воздействия, это то есть комплектация, безопасность, удобство, что, эргодинамика, прочность, подзарядка, доступность и так далее. Все мы произвели. Теперь осталось произвести уже болевые испытания. Это что-то покрутить, позакручивать, пооткручивать. Ну и уже сделать еще маленько, там 3-4 теста мы сделаем. Это около одного дня у меня уйдет. Потому что нужно зарядить, потом это сделать испытание, сделать съемки, потом еще разрядить и вот так по кругу, а то в первую не получится. Это не все так просто. Мы не будем делать вот такими перьями наши испытания, потому что бытовой 12-вольтовый инструмент, бытовой, он просто погибнет за минуту. Не всякая дрель в 55-м что-то просверлит. А как у нас любят тестить на Ютубе, но ну это... Это выглядит эффектно, но никто в здравом уме такого не додумается. Это как пойти вон пилить дерево, которое у меня растет диаметром 50, обычной циркулярной пилой. Зато контент. Надо пилить контент. Так, ну, заряжаем так испытуем будет сухая доска по моему пятидесятка да точно так ну погнали первым будет у нас вихрь И знаете что, я что-то замудохался сверлить. Вот видите, сколько здесь просверлено, закручено саморезов. Саморез у нас десятка. И это только сделал один шуруповерт-вихрь. 81 штука. Около 20 минут. Поэтому остальные я буду делать уже не в кадре. Мне не хватит чисто съемочного времени. Это мне сейчас полтора часа развлекаться и сажать вот эти аккумуляторы. Второе испытание мы сделаем потяжелей, А я пошел крутить Так, ну что Мы полностью посадили все наши шуруповерты И наши 15-сантиметровые Саморезы Я устал крутить, у меня завтра будет мозулька Так вот Худше всех оказался вихрь 81 штука Лучше всех оказался В принципе также, Это у нас Нет, не пит. Интерсколл и Redwerk. Интерсколл сделал у нас 109 закручиваний, а вихрь 107. Ну тут плюс-минус одинаково. Это, наверное, все потому, что у них батарея соответствует описанию. А вот вихрь деко в одном моменте, ну и чуть лучше пит оказался. У него было, по-моему, 91. Следующий этап будет сложнее. Следующий этап я хочу позакручивать саморезы по металлу в профиль я знаю что в принципе даже на 18-ваттном шоуповерте его хватает минут на 10 а уж в таком случае я думаю мы сейчас этот тест проделаем очень быстро но для начала нужно зарядить аккумуляторы так ну за ночь у нас все это добро зарядилось и можно сделать еще два тестирования Конечно, можно сделать много тестирования, но будет делать целый месяц. У меня для этого нет ресурсов, обустройства и времени. Поэтому сделаем еще два теста. Второй тест мы сделаем с помощью вот этого брусочка. Так, тест заключается в следующем. Нужно взять три самореза, поставить 18 скорость на каждом шауповерте, и чтобы шауповерт как можно глубже до упора их пин и кто глубже все это сделал на протяжении всех трех саморезов тут у нас является мега пихарем а, до да, интересный конкурс улей конечно в общем пробуем Так, ну и по итогу второго у нас испытания есть первое необычное открытие. Я здесь подписал, какая тут, что делал. Мы видим вихрь, потом был дека, потом был пит, получше интерскол, где-то между питом и вихрем дека. И редверк. Редверк, честно говоря, меня убил. Такой маленький шоуповерт, способен закрутить 15-метровый саморез, я сначала думал, может не тот накрутил здесь чего-как В общем, 18-й загнали полностью Пришлось подкрутить на 17 И вот только 17-й сравнялся с самым лучшим питом Офигеть Причем паленым не пахнет То есть шоуповерт выдержал Уже хорошо Ну, в принципе, не может не порадовать У нас есть победитель и остается последняя, самая хардкорная. Сейчас будем крутить перышки. закончили сверлить наши дырки у вихря три с половиной отверстия у компании пит 9 ну, практически 9 там он на последнем этом стал пукать так у Деко и редверга сравнялись у них 10 и 2 третьих практически до сверлили но все-таки никак и у интерскола 11 с половиной Почему я там постоянно что-то передергивал, что-то перекладывал, что-то как-то? Во-первых, шуруповерты при длительном сверлении нагреваются. Во-вторых, у некоторых шуруповертов моднявых в аккумуляторах встроены датчики от перегрева. Это чтобы такие, как я, рано или поздно хороший инструмент не спалили. То есть они защищают саму себя от таких, как я. Ну и так далее. То есть перегрели, кнопочку отпустили, нажимаете еще раз. Заряд есть, но аккумулятор не выдает энергию, то есть не крутится. Почему? Перегрев. Леха, иди покопай, мы пока отдохнем. Это кстати, это, кстати, хорошо. Так инструмент дольше прослужит. Ну а теперь подытоживаем в нашей таблице. Так, ну что ж, у вас есть таблица, у вас есть показания, можете посмотреть, там все, в принципе, подытожено. Все тесты провели, возможно, невозможные, благо инструмент никой не погиб. Уже хорошо, тест объективный. А кто же победил, кто же нам станет победителем До кого? Конечно же, гайковер! Ладно, шучу, каждый решит сам. Если я скажу, это будет считаться рекламой, а мы этого не хотим. Да -да -да. На этом наш нереально веселый обзор закончен. Следующий обзор у нас будет про лопаты, потому что у нас бюджет маленький. Если вам понравился такой формата, хоть что-нибудь напишите. Если не понравился, хоть что-нибудь напишите. Ну а я копать.